Всем привет! Меня зовут Кэт. Устраивайтесь поудобнее. Будем вместе учить английский. Майские праздники не за горами. Вот о них сегодня и поговорим. Вообще, как сказать, вот эти майские праздники-то по-английски. Есть несколько вариантов. Bank holidays – это британский вариант bank holiday. Это какой-то государственный выходной. Public holidays или May holidays. Here in Russia we have long public holidays in May. Здесь в России у нас в мае много нерабочих праздничных дней. Вне зависимости от того, какие у вас планы, я надеюсь, у вас получится немного расслабиться и перезагрузиться Давайте разберем фразы, которыми можно обозначить всю эту релаксацию Ну естественно, само слово relax, расслабляться. I've been working so hard, I need to relax Я так много работала, мне надо расслабиться to chill out. То же значение I'm going to spend all eight days just chilling out by the beach. Я собираюсь все восемь дней просто чилить на пляже. Мечты-мечты Если соединить relax и chill, получится очень неформальное разговорное слово. Наверное, вы его слышали где-то в сериалах Chillax. Hey man, just chillax. Эй, чувак, да расслабься ты. А вот следующее выражение уже поинтереснее. To recharge your batteries. Подзарядить свои батарейки. You should take this opportunity to recharge your batteries. Тебе следует воспользоваться этой возможностью чтобы подзарядить свои батарейки. To slow down, замедлиться или to take it easy. Не напрягаться, расслабиться. I have so much planned. For the May holidays, говорит тебе кто-то, а ты ему отвечаешь: I think you need to slow down and take it easy. А мне кажется, тебе нужно быть на чили и на расслабоне. To put your feet up. Это задрать ноги, если буквально, а фигурально расслабиться. I'm going to make myself a cup of tea and put my feet up for an hour. Я собираюсь сделать себе чайку и почилить часок. To unwind. Выдохнуть после напряженной работы Бокал вина после работы позволяет мне расслабиться и выдохнуть И еще одна версия этого слова to wind down. Там было unwind, здесь to wind down. This year has been crazy busy I could do with a few days off just to wind down этот год такой загруженный уже, мне бы не помешали несколько выходных, чтобы расслабиться. Ну и если по давней русской традиции вы собираетесь провести майские на даче, и вам надо будет рассказать об этом на английском, у меня есть варианты. Ну, во-первых, дача так и будет, дача. А если попросят объяснить, что такое дача, используйте A holiday home, A country house, Summer house, Summer cottage, что вам больше нравится? Также есть отдельные слова для сада и огорода вот, Garden это сад, где растут цветы и деревья А вот огород, где сажают пресловутую картофу И вот это вот все можно назвать vegetable garden, vegetable patch, или allotment. Every spring we go to a darcha Which has a vegetable patch So we can grow our own cucumbers and tomatoes Каждую весну мы едем на дачу, где есть огород, так что мы выращиваем свои собственные огурцы и помидоры. Теплица, если кому-то надо, будет green house. Ну, конечно, не огородом единым. Многие поедут на шашлыки. Ехать на шашлыки – to go to Давай устроим шашлыки. Let's have a barbecue. Еще для вот непосредственно самого блюда, для шашлыков может использоваться слово kebab How about some Как насчет шашлычку? Ну что, на сегодня это все. Всем ударных майских праздников. Чем бы вы ни занимались, учите английский с Puzzle English. Пока-пока.